Русский язык, в одни сомнений, одни тягостных раздумий о судах моей родины, ты один мне поддержка и опора о, великой, могучей, правдивой и свободной русской языке. Не будь тебя, как ни спать отчаяния при виде всего, что совершается тут. но нельзя верить такой черный не был данным великому народу.